Одежда христианина. Сегодня мы поговорим об одежде или об уровне приличия. К сожалению, в некоторых церквях сложилось неправильное отношение к одежде в целом. За украшение или какой-то стиль одежды готовы аж исключить из церкви. И все же мы, как христиане, должны понять, что Библия не дает нам никаких правил в отношении ношения одежды. Никаких. Единственное, что она нам говорит, это то, что одежда должна быть приличной. Сегодня мы поговорим о том, что есть приличие. Проблема этой темы в том, что каждый из нас подразумевает свой собственный уровень приличия. Если я считаю, например, это приличным, то вы можете посчитать это неприличным. И наоборот, вы можете считать это приличным, а я могу посчитать это неприличным. Так как же решить данную проблему? Для начала прочитаем 1 Тимофея 2 глава 9 стих. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой. Слово «приличный» в данном стихе означает скромный, умеренный, приличный, благочинный или порядочный. Слово «со стыдливостью» означает стыдливость или скромность, а слово «целомудрие» означает благоразумие, сдержанность или здравый смысл. И здесь мы можем сказать, что все-таки от нас требуется здравый смысл в вопросе одежды. Теперь я хочу, чтобы вы обратили ваше внимание на следующую истину. Зачастую наше понимание приличия строится не на голосе Духа Святого, не на Писании, а на основании культуры, в которой мы живем. Посмотрите на эту фотографию. Прилично ли это одежда? Давайте будем честными, в нашей культуре это неприличная одежда. Но это римская одежда, которую носили во времена апостола Павла. Называется пенула. Для нашей культуры, и хочу подчеркнуть, для нашей культуры, эта одежда считается неприличной, но для людей того времени это была вполне собой нормальная одежда. Такую одежду носили первые христиане. Давайте не будем забегать слишком далеко, в историю. Возьмем для примера шотландскую килту. Килт для шотландцев это не юбка. Вы можете таким образом оскорбить мужчин. Для них это мужская одежда. Конечно, это сегодня не массовое явление, но тем не менее такое тоже носит, И это культурная особенность. Если мы зададим себе вопрос, почему некоторые вещи ему не должны носить? Вы, наверное, мне скажете, что они соблазняют. Так где же этот уровень приличия? Братья и сестры, внимание, я его нашел. Все закрыто. Ни один соблазн не пролетит. Хотя на этой фотографии мужчина подошел слишком близко. Я думаю, что ради безопасности можно еще надеть черные очки, чтобы глаза не соблазняли, и можно еще надеть черные перчатки, если руки, скажем так, слишком красивы. Конечно, я утрирую, но если вы спросите мусульман, какая для них одежда считается приличной в отношении женщин, то они скажут вам, что эта одежда самая приличная. И хочу заметить, они живут намного южнее нас с вами, и у них намного жарче. Я говорю для славян, которые живут в Украине или в России. Теперь хочу повторить и сказать самое важное, что определяет уровень приличия, наша культура или Дух Святой, или Писание. Если наша культура, хочу вас разочаровать, наша культура становится все более развращенной, поэтому ориентироваться на культуру вообще не стоит. Все культуры меняются. Если мы сравним две фотографии, как одевались раньше и как одеваются сейчас, то мы увидим изменения на лицо. Например, вы можете посмотреть фотографию прошлого столетия, как раньше одевались, буквально 50-60 лет тому назад. Сегодня так одеваться старомодно. Это культурный аспект. Как мы поняли, мода меняется, культура тоже. Сегодня можно услышать от проповедников, что вот так одеваться не надо, это носить не нужно. И, к сожалению, их наставления или их увещевания да, проповедников и пасторей основаны на культурных предпочтениях а не на настоящем уровне приличия. Несколько лет тому назад я был в одной церкви и был готов проповедовать. Правда, говоря той церкви, мне не разрешил проповедовать по одной простой причине, потому что я был без рубашки. Но в следующий раз мне пришлось надеть рубашку, чтобы сказать проповедь, чтобы сказать слово. Вот такой интересный культурный аспект у нас в Украине. Хотя, как по мне, я был даже очень прилично одет. Но все же главный вопрос, говорит ли Дух Святой, как нам нужно одеваться? Говорит ли Писание, как нам нужно одеваться? Да, говорит. Фраза, чтобы жены одевались со стыдливостью, означает, чтобы не одевались вызывающие. А если мы возьмем современную моду и культуру, то мы увидим, что они одеваются так, чтобы вызвать похоть в противоположном поле. Сегодня сексуальность выставляется на первый план, и это в свою очередь сказывается на одежде. И чтобы не быть многословным, давайте рассмотрим конкретные пример с фотографиями. Мы возьмем некоторого рода одежду, которая действительно не является приличной. Итак, внимание, первый вид одежды – лосины. Не переживайте, сегодня мы не будем показывать это на людях. Покажем это на лошади, и давайте назовем ее мило. Очень милая лошадь. Лосины. Впрочем, не только лосины, но и вся одежда, которая обтягивает. Это касается не только женщин, но также и мужчин. Натянутые футболки и тому подобное. Все это подчеркивает фигуру. А для чего? Чтобы показать свое тело. А это уже, пожалуй, облаз. Зачем выставлять на показ то, что должно быть сокрыто? Хороший вопрос, если только мы не подражаем культуре этого мира. Следующий вид одежды. Это мини-юбки, коротенькие шорточки и все то, что подчеркивает красоту ног. На этой фотографии это сестра Мила. Интересно, что некоторым удается еще носить миньютки зимой, как показано на следующей фотографии. Я, конечно, понимаю, некоторые говорят, что им слишком жарко, но не зимой же. Мы можем оправдывать себя и говорить, мне так неудобно носить. И, возможно, вы будете правы. Но если мы христиане, мы должны думать о других. Потому что написано, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. А любовь... Думать в первую очередь о других. То есть мы должны другим одно, любовь. Мы должны думать о других. То есть мы не должны быть соблазном для других. Вся эта одежда, как бы полуоткрытая конфета. И она как бы говорит, давай открой меня полностью, съешь меня. Это для тех, кто не знает, называется похоть. Здесь же можно сказать и о следующем виде одежды. Это открытые плечи. Кстати, пример полуоткрытой конфеты. Здесь очень даже кстати... Впрочем, не только открытые плечи, но также открытая спина, открытая декольте и так далее. А сейчас стало модно носить короткие футболки, так что живот открыт, ну, либо выпирает. Хочу напомнить, что все эти пункты – это не мое собственное мнение. Это очевидные вещи, которым, возможно, мы не подаем большого значения, но во всем этом есть скрытый, заложенный смысл. Раньше эта тема была актуальной ввиду того, что на полках магазинов была одежда, которая отображала дух того времени. Сегодня дух другой, сегодня дух разврата и похоти. Сексуальность выводится на первый план, и это сказывается на то, что мы носим, или по крайней мере на то, что мы имеем в магазинах одежды. И как следствие всего этого, христиане порой даже не замечая покупают эту одежду, потому что все вокруг так носят. А раз все носят вокруг, значит и нам можно. Никто сегодня в действительности не запрещает одеваться красиво. Сам Иисус этому пример. Мы знаем, что он носил хитон. Но в выборе и ношении одежды нужно быть очень внимательным. Давайте прочитаем 1 Петра, 3 глава, с 3 стиха. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Если кто-то слишком увлечен одеждой, ему нужно побеспокоиться о своем духовном росте. Но если кто-то вообще об одежде не думает, и что он носит, ему тоже нужно побеспокоиться, потому что не все то хорошо, что нам предлагают. Будем одеваться со стыдливостью и скромностью, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Всем Божьей мудрости.